Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для тельцов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под, колоды. Под колодой у нас карта суда и справедливости. Ну что ж, старший аркан представляет знак зодиака весы. Для кого-то весы очень значительны в этот период. Карта именно суда, то есть, может быть, вы получите решение суда для тех, у кого есть какие-то юридические вопросы. Причем, так как карта выпала вам, то вы получите позитивное решение суда, то есть, позитивное для вас. Иногда карта говорит о кармической справедливости, то есть, если были у вас какие-то неблагожелатели, кто-то что-то сделал, обидел вас, несправедливая какая-то несправедливость, то судьба накажет, карма – так вот. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель июля для вас. Карта смерти. Предпоследняя неделя и у нас тройка пентаклей. Десятка пентаклей. Карта повешенного и король, э, рыцарь кубков. Последняя неделя июля и у нас двойка мечей. «Девятка мечей», «Паш посохов» и «Король посохов». Ну что ж, тема, тема смерти. Тема смерти, тема карта смерти. «Старший аркан» представляет знак зодиака скорпионов. Для кого-то из вас скорпионы очень важны, может быть, какой-то человек. Ну, вообще нельзя особенно не нужно особо бояться карты смерти, потому что она говорит о трансформации, о серьезных изменениях, что-то отживает, отжило себя в нашей жизни, что-то уходит из нашей жизни. Иногда это дружба, то есть, например, отношения с человеком, дружеские отношения с человеком не приносят больше никакой радости. Зачем тянуть, зачем продолжать их, то есть заканчиваем отношения, вот это вот. Какая-то ситуация уже отжила себя, не стоит как бы на ней сконцентрироваться, надо отпустить, и эта ситуация сама как бы уходит из вашей жизни. Отношения иногда завершаются личностные с вашим партнером или партнершей. Тоже нечего цепляться, если там уже нет никаких позитивных чувств. Карта смерти – это еще карта статуса, то есть, может быть, поменялся, если вы развелись, например, карта смерти может говорить об окончании, завершении отношений, развод. Не зря у вас карта суда и справедливости, а под ней карта влюбленных, которая говорит о серьезных отношениях, брак, пар, пара то тут э, были вы, например, женой или мужем, а теперь вы свободный человек. Вот это вот трансформация. Если вы ушли с работы, например, то есть карта смерти оставили то место, где вы уже не получаете никакого ни финансового э, поощрения, никакого морального удовлетворения нету, то тоже были вы работником, теперь вы без работы или в поиске, может быть. Но э, относительно работы и финансов я бы особо не расстраивалась, потому что карта, у нас хорошие, так что давайте оставим карту смерти э, в середине и будем смотреть, как она будет влиять на весь остальной расклад предпоследняя неделя, неделя. Кстати, если тут вы ушли с одной работы, я думаю, вы тут же начнете... Не зря вы ушли, потому что, видимо, у вас уже было готово какое-то место, или вы готовились к этому уходу. Тройка пентаклей это начало нового, новой работы, то есть когда мы выходим на новое место, там, где нам иногда дают, знаете, вот этот вот испытательный срок, то есть, то есть вы только... Вы еще не очень комфортно себя чувствуете, вы не всех знаете на этом месте. Вы не саму работу еще не в том, во всех не, не можете вникнуть еще вы еще учитесь чему-то вот это вот тройка пентаклей это карта подмастерия то есть а, еще карта говорит о каких-то знаете а, но ну, скорее всего вы, если вы внимательно посмотрите вы увидите что он подмастерия а у, учителя наблюдает за ним как он выполняет работу а работу он выполняет без, безукоризненно то есть так и вы. Может быть, вас взяли на новую работу, но еще к вам присматриваются, ваше начальство, хороший ли вы работник, справитесь ли вы с этой работой. Но я думаю, что вы докажете им, что вы достойны этого места. По этой карте у нас иногда проходят экзамены, комиссии налоговой инспекции но говорящие о том что успешно пройдем все вот это сдадим экзамены какие-то там тесты может быть какие-то комиссии может быть даже я не знаю если у вас свой ресторан или кафе придет какая-то комиссия медицинская проверять что-то такое у вас все все вот это вот очень позитивно по этой карте ну а если это новая работа я думаю что она очень хорошо оплачиваемая для вас потому что тут же рядышком десятка пентаклей то есть после десятки пентаклей у нас только туз то есть вообще десятка это конец цикла по нумерологии то есть вот на данном этапе вашей карьеры работы вы достигли своего потолка причем десятка пентаклей еще такая семейная карта то есть вы обеспечиваете может быть всю семью то есть вы и дети у вас может быть и родители вы всем помогаете у вас достаточно ресурсов на всех а иногда карта говорит об обеспеченной семье, то есть деньги, передающиеся из поколения поколения, вот такой вот, знаете, стабильность финансовая, то есть, может быть, вы из хорошей семьи. Об этом говорит. Но когда мы говорим про ресурсы, ресурсы не всегда только деньги. Ресурсы – это еще и знакомства, это связи какие-то, это еще наши душевные ресурсы, то есть не забыть ни про кого, всех вспомнить, всем позвонить, всех спросить, как здоровье, как, как самочувствие и все остальное. Вот это вот тоже по этой карте. Uh, и uh, следующие две карты у нас карта Повешенного и uh, Рыцарь Кубков. Но тут, скорее всего, больше про отношения, потому что uh, Рыцарь Кубков обычно это... Вот этот вот рыцарь, о котором мечтают все девушки, подростки. Вот ворвется рыцарь кубков, рыцарь на белом, комке, белом коне в вашу жизнь. И как бы предложит вам свою руку и сердце, и любовь, морковь и все остальное. Такая сказка как бы. Но в любом случае рыцарь кубков – это молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Это рыбы, раки, скорпионы. Люди обычно обильные, любящие флиртовать, любящие иногда, кстати, выпивать. Душа компании, я бы так сказала Вот это вот по этой карте И может быть, да Может быть вам сделают предложение Руки и сердце Но не обязательно Не нужно зацикливаться на вот Знаки гороскопа Раки, рыбы, скорпионы Потому что это может быть любой молодой человек Который влюблен в вас и он, Или молодая женщина Которая влюблена в вас Потому что рыцарь может быть и любого пола Потому что все, как только влюбляются, они у них они смягчаются, они хотят свою, выражать свои чувства, говорить о своей любви. Единственное, что меня смущает, это карта повешенного. У меня такое чувство, что вы с кем-то вступили в отношения, и все так, знаете, как в сказке вроде бы. А потом человек вот это вот по карте повешенного подвесил вас, то есть... Может, не отвечает, вроде было все так хорошо, все так замечательно, и вдруг исчез или исчезла. Не отвечает на звонки, не, не пишет ничего. Вот это вот, есть такая практика в современном, как бы, вот это вот э, современное, как это, построение отношений, что ли, э, называется это «гостинг». Э, я забыла, как по-русски это называется Привидение, вот, привидение, вспомнила, вот, как привидение человек, то есть вроде было, а теперь его нет. Вот. и вы в недоумении, может быть, что ж я такое сделал, что ж я такое сделала, почему так, почему не пишет, почему вроде все хорошо было, вот, ну, это, знаете, карта манипуляции, это нездоровая у человека, видимо, психика, потому что нормальные люди так не поступают, а это вот манипулировать, показать свою власть, показать свою силу, да, вчера я э, хотел тебя, а сегодня я вот э, как бы ушел из отношений, то, что, то есть, мне сегодня не нужно это не очень, как бы мне нравится вот эта вот ситуация такая, ну и естественно эта ситуация может привести вот к таким сомнениям, страхам в себе человек переживает, наверное я виновата, наверное я виноват может я недостаточно красива может я недостаточно умна может я, у меня недостаточно для мужчин может быть успех неуспешный или еще что-то и вот эти вот, и принятие решения отрезать эти отношения или еще раз попытаться может быть еще попытаться, еще раз написать, как вроде писал уже вроде звонила, не отвечает, вот эти вот всякие, знаете, непонятные, очень и очень нездоровое поведение вот такое, я бы не стала, особенно как психолог, вот так вот переживать, потому что проблема не в вас, а проблема в человеке. Но тут, знаете, давайте все-таки не всегда это отношение. Давайте переведем и в более такую э, деловую сферу. Может быть, вам сделали предложение в какой области? Кто-то работу предложил, какое-то дело предложил, вступить в какое-то дело, какое-то позитивное предложение, а потом, знаете, э, отошел. А вы вроде ждете, вы вроде бы как бы согласились и хотите, да, да, да да, давай там, или еще что-то, а человек и, и не отвечает, там, или, может быть, вложились даже уже, какие-то деньги вложили, еще что-то. Человек исчез. Вот так вот подвесил вас, ни слуха, ни духу. И вы, конечно, переживаете из-за этого, я вижу, конечно, особенно если тут деньги вовлечены. Но я не вижу негатива такого, связанного с финансами. Может быть, вы должны были, согласились вложить деньги даже в какое-то дело, или еще что-то. Но и, слава Богу, что не вложились, если... Потому что если человек уже на такой ранней стадии с вами, вами манипулирует, то не стоит дальше как бы продолжать эти отношения. А, ну и следующие, последние две карты. Ну, а тут уже более так позитивно у нас. Паш посохов и король посохов. А, Все-таки, если вы Вообще, паш посохов – это первые шаги в чем-то, в ра работе, карьере, в хобби. Кто-то, может быть, начнет новое хобби, может быть, вы параллельно и работаете, и в то же время развиваете какой-то свой бизнес. Бизнес может быть даже небольшим, потому что это первые шаги, рыцарь э -э паш посохов. То есть, может быть, это было каким-то вашим хобби, а теперь вы хотите, например, продавать что-то, вот то, что вы делаете, а посохи – это всегда что-то, такое творческое, может быть, креативное, что-то такое, что-то сами, своими руками, может быть, даже делаете, производите. И, может быть, у вас даже есть какой-то человеку, которому вы можете это все продать или который хочет помочь вам продать, потому что король посохов очень предприимчивый человек. То есть он видит, что у вас какой-то хороший товар или услуга, и он готов тут же либо вступить в долю, либо как бы помочь вам, либо купить у вас вот это вот и перепродать. Тут как бы все тоже очень как, позитивно вот в этой области, в, этой, в этом плане. Ну, а вы знаете, еще вот, смотря на карту смерти, может быть, на самом деле вы, например, еще такая вот интерпретация, ушли с работы или вас ушли, как бы, и вы решили, что вы, может быть, подучитесь какому-то ремеслу, карта подмастерья деньги у вас есть какие-то, может быть, отложили, или семья помогает, или еще что-то, и начнете заниматься вот своим бизнесом. Тут, конечно, не без проблем, Может быть, какие-то проблемы в процессе э, открытия бизнеса сделали, может быть, предложение э, на помещение или на еще что-то. Может, вас подвесили вот так вот, вы переживали. Но все-все как бы разрешится в, в конечном итоге. Давайте посмотрим, что у нас скажут карты Ленорман э, для тельцов. Ух ты! Ключ от клетки. Замечательная карта. Опять у нас эта женщина у нас выходит во всех раскладах. И письмо. То есть известие, документ, информация. Ну, самая главная карта у нас здесь, конечно, ключ, ключ от э, той, которая говорит о том, что ключ в ваших руках, то есть любую клетку вы можете открыть, любую дверь вы можете открыть сами, то есть ключ в ваших руках, особенно в этот период, это э, какая, какую бы ситуацию, какую бы клетку вы не попали, вот тут как раз клетка и проигрывается по девятке мечей, двойке мечей, э, выход есть, ключ в ваших руках, вы разрешите любую ситуацию, причем довольно успешно. Для кого-то важна женщина, для женщин это, может быть, вы, вы в самом центре этих всех в гуще событий. А для мужчин, может быть, получите известие от какой-то женщины, которые могут открыть вот эту вот клетку для вас, а клетка для вас, может быть, была клетка одиночества, а теперь вы вот встретили женщину, может, получили какой-то, давно уже знаете человека, встречались до этого, или начнется у вас какая-то переписка, может быть, даже в интернете, и вот вам и ключ от клетки тоже может быть, ну, все замечательно. Давайте посмотрим, что добавит нам оракул мудрости к этому раскладу. Soulmates. Это душевный союз. Это два человека, понимающие друг друга с полуслова. Это вот замечательно. Это... И тоже он держит ключ. Посмотрите. Как символично, даже похож ключ. Это замечательно. Вот как раз про то, что я говорила, если вы встретили женщину или вы, женщина, встретили кого-то, то это вот душевный союз для вас. Очень позитивно. И последняя карта. Оракул эзотерический для тельцов. Это, это чакра солнечного сплетения, это чакра энергии. Вот в солнечном сплетении вся наша энергия, почему говорят, чтобы нельзя бить в солнечное сплетение, потому что вся наша энергия сосредоточена... Вот в этом в этой чакре. И я вам желаю, чтобы вот эта вот энергия поддерживала вас во время вот этих всех ваших таких драм и ваших ситуаций, и разрешения ваших ситуаций. И это последняя карта, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.